Итак, давайте начнем. Лишь голос пророчицы сзади, когда раздался, Он шаг придержал свой немного, Но там не его окликали, А Бога пророчица славить уже начала. Мы прочтили строки из стихотворения Усифа Бродского «Сретенье». В данном случае мы взяли сложное предложение давайте посмотрим найдем в нем грамматические основы речь идет о церковном празднике сречения когда в храм был принесен маленький христос первая основа голос раздался вторая основа он Придержал, следующая основа окликали, и последнее основа, основа пророчится начала славить. Теперь посмотрим, на какие смысловые части делятся предложение. Прочтем его еще раз: лишь голос пророчится сзади, когда раздался, он шаг придержал свой немного. Это первая смысловая часть. Четко нам это дает понять двоеточие, которое разделяет предложение на две смысловые части. Первая смысловая часть представляет собой сложно подчиненное предложение. Предаточная часть начинает это предложение. Он шаг придержал свой немного когда, лишь голос пророчицы сзади когда раздался. Значит, получается, что у нас обстоятельственное предаточное времени прикрепляется к главному предложению «он шаг предзвешал свой немного». Предаточно отвечает на вопрос «когда». Особенность данного предаточного в том, что слово «когда» стоит в середине предложения «что» бывает очень редко. И вторая смысловая часть. «Но там не его окликали, а Бога, пророчица, славить уже начала». Особенность второй смысловой части в том, что это тоже сложное предложение. Получается, что перед нами внутри сложного предложения два сложных предложения, разделенных двоеточим. И вот эта вторая смысловая часть представляет собой сложно сочиненное предложение с противительным союзом и между частями значение противопоставления событий. Но там не его окликали, а Бога пророчится славить жунчела. Особенность главного, первого главного предложения во второй смысловой части, но там не его окликали, в том, что в этом предложении совсем отсутствует подлежащее. Перед нами односоставные, неопределенно личные предложения. Деятель мыслится в нем неопределенно. Таким образом, мы все разобрали, осталось сказать только о том, почему же ставится двоеточие. Давайте прочитаем его в заключительный раз. Лишь голос пророчицы сзади, когда раздался, он шаг придержал свой немного, но там не его окликали, а Бога пророчицы славить. Уже начала. Получается, что вторая часть предложения объясняет. Почему он немного придержал свой шаг? А речь шла о старце, о святом человеке, о святом Симеоне, который узнал о том, что родился мальчик, родился спаситель, будущий спаситель. И вот как раз об этом... И говорится в заключительных строках данного текста, который я вам советую прочитать.